Тема. Вкусы эмоции. Классная тема, на самом деле. Про, не, про нее тоже очень много можно говорить, потому что здесь у нас прячется совершенно а, много таких и нюансов, как наши программы, наши установки. Вот. Я в свое время, знаете, что выяснила про вкус и эмоции. Есть основные пять вкусов, да: горький, перченый, ну, такой острый, да, сладкий, кислый и еще получается соленый, да. Так вот, когда нам хочется каких-то определенных вкусов, так срабатывает наше психическое тело. Значит, есть какая-то недовыраженность в той или иной психологической нашей колее. И если хочется соленого, пойдем это обратно, я называла, то, соответственно, у вас непроработанная сила воли. А если да, захотелось соленого, значит, где-то недопроявили силу воли. Это нужно смотреть. То есть здесь можно идти от обратного. Почему я захотела, да, что я сделала неосознанно, на автомате, и допроявила силу воли недопроявила свои границы, недовыставила, да, вот это нужно обязательно проверять везде И всегда я говорю вам в помощь, в дневничок". в записывайте все, да, и всегда два столбика напротив ситуации, почему и зачем. А можно, в принципе, это конспектировать у себя в блокнотике в электронном, как я делаю, не заморачиваясь. Если, если у нас получается вкус сладкий, то нам не хватает счастья там не хватает заботы, не хватает ласки. Значит, где-то мы подумали, что нам должны что-то дать, да? А на самом деле, по сути, причина в том, что сам себя недолюбил. И вот здесь выскакивает сладкий вкус. Это тоже нужно учитывать. Вкусы сладкие бывают у фруктов, да? Могли поесть. Если бы уже сахар убрали, я не ем сладко. И нифига подобного на самом деле. А фрукты-то они сладкие тоже есть, да? Тот же самый э, орех бывает сладкий. Здесь нужно правильно подходить ко всему. Конечно же, сахар, сахаром, тдп. Если кислый, то у вас недовыраженность в творчестве. Вы недопроявили самовыраженность творчества, где-то хотела себя выразить. Но поджали, хвостик, что-то еще. Соответственно, вечером хочется кислого. Если по жизни хочется кислого, значит ваши творческие способности явно не выражаются, не в том месте находитесь пересматривайте себя со всех сторон. Если горький, значит, организм просит чиститься, а если перчёный, то нам не хватает перчинки. Ну, перчинки в жизни, джазу, там, с подружками встретиться, погулить, потанцевать. Вот. Мне, на самом деле, это очень сильно помогало в своё время, когда у меня не осталось там буквально три продукта, которые я сейчас, ну, в основном, это кокос, да, употребляю. И то очереду с сухими днями, вот сейчас у меня третий день, я пошла на четвертый день сухой, вот. И чувствую себя, то есть, напомню, я делаю массажи, я перемещаюсь активно по Москве, я провожу фитнес-практики, вот, соответственно, все нормально, все хорошо, и я никаких проблем здесь не чувствую совершенно. Вот. Как бы мышцы, да, мне ничего никуда не девается, их достаточно много, и хорошо, и все тело, оно в прекрасном состоянии. Главное иметь внутренний баланс. вот. Вкусы также хочется, можно уходить более глубже. Смотрите, я сейчас соединяла вкусы, э, шла от того, что есть такие фразы, как хлеб всему голова. Да, что такое хлеб? Хлеб это дрожжи пшено. Значит, пшено всему голова. То есть весь глютен. То есть, получается, не чувствуешь. Э, Своей, не проявляешь свою ответственность дома, среди близких, то есть хлеб всему голова, ты снял себе ответственность. Почему так? Потому что а, хлеб всему голова, то есть хлеб – это глютен, это сахар, это забота, это любовь. И, да, и это работает, если его посмотрите начать его проверять. А, допустим, картошка – это калий, да, калий – крахмал. Это состояние, хочется успокоиться, это консерватизм. Есть такие исследования, можете погуглить, как э, исследования, связанные э, с картошкой как раз-таки. Картошка – это ген консерватизма и лень. Вот вкус картошки, да, это крахмал как раз и есть, это калий. Э, бананы тоже так же, привыкаешь к бананам, кушаешь бананы, если хочется бананы калий. Вот. И так можно каждый на самом деле элемент разбирать. Это нужно делать, делать на марафоне. это несложно. Основные элементы, есть семь элементов, которые нужны человеку, от чего они, почему и как они нужны и как ими пользуешься, это тоже важно. Это тоже важно. Светик, я тебя слушаю. Делись теперь своим опытом. Всем привет, ребят. Ну, я вообще считаю, что вкусы вкусов вообще не существуют, это только эмоции. Правильно. Я могу рассказать, почему эмоции, как я это вижу. То есть нас изначально приучили вообще в принципе изначально приучили нас не чувствовать что ли не чувствовать вот эти вот рецепторы у нас в принципе они заглушенные у нас идут поглощение эмоций меня хорошо слышно сегодня без эхо все ясно все я бы хотела начать изначально как это вообще все изначально строилась мое видение как я это вижу то есть когда ребеночек еще в животе у мамы он питается через пуповину он питается ее кровью кровь состоит на 80 процентов из воды вода появляется в организме человека из овощей из чая фрукты то что которому воду пьем да она у нас перерабатывается так скажем, да, ну, простым языком, свою органическую воду, своего именно PH, который подходит только для твоего тела. То, что у нас пишут 5,5, на самом деле это не норма, это средняя статистическая норма. Это кислая. Но она не всегда подходит для каждого человека. Должно быть 7,7 вот. кровь, да. Вот, и получается, он питается через пуповину вот этой кровью То есть он питается через пуповину тем веществом, которое, выра которое вырабатывает сам организм, организм мамы, на себя и на малыша. После того, как это все вырабатывается, он же там гамбургерами, племенями не питается, он не становится там сыроедом. Он просто, э у него при приходит то количество, так скажем, пища, это даже не пища по большому счету, это его жиза, да, то, что как у нас называется, то, что в животе, э, живо, там, кто-то, я слышала, там, говорит, жиза, ну, вот это не важно, как мы можем назвать, кто-то там ругательным словом может назвать. Светочка зависла. Ну вот, да, мнение одинаково у нас совпадает с тем, что эмоции это психика, работа психического тела, да. И, соответственно, вкусы это отражение наших эмоций. Угу. На какой Его фразе слышно. я зависла? А на чем я зависла? предложение, повтори, будет нормально. А, вот. Мы питаемся не едой, мы питаемся э, тем, что вырабатывает наш организм. И когда рождается ребенок, первое, что необходимо ему, это действительно, я так считаю, это вот это вот молозиво, которое обязательно. Это как, э, так скажем, если грубо говорить, то пробка в груди у женщины, которую нужно отсоединить. И вот это вот молозиво, оно как раз прочищает ребенка. От тех околоплодных вод, которыми он нахлебался в свое время. Ну, так говорится, я не знаю, как это, он их кушал, он их пил, он просто, него, он просто ими дышал, по большому счету, это была его естественная среда на 9 месяцев его обитания. Углекислая, да. И как чистые. раз мамочки, которые рожали, да, они знают прекрасно, что когда первые три дня кормишь ребеночка молозевым, у него выходит черный кал то есть идет полностью прочистка организма. Да. А далее, что мы делаем? Я не могу сказать, правильно это или неправильно. Я пока не готова была бы, если бы я родила еще ребенка, я бы пока, наверное, бы не готова была экспериментировать на своем ребенке. Но, тем не менее, если мы логически просто подумаем, ребенок, когда не может говорить, и мамочка, которая изначально его не может понять, он плачет по любому поводу, ему холодно, ему жарко, ему больно, ему страшно, когда он не чувствует, не слышит голоса мамы. При любой своей эмоции, что мы делаем? Мы ему даем грудь, либо бутылочку, мы ему даем еду. И именно платье, с тех пор, да, да, да с да. тех пор, с этих первых минут рождения, нас приучили любую эмоцию заедать. Причем. Неосознанно. молока, скажи, есть свой вкус. Вот они вкусы начинаются да. с эмоций, отсюда. Но в любом случае, как бы каждый продукт, он связан с той или иной эмоцией, то, что я о чем говорила. И здесь нужно состыковать информацию, то, что света сказала и я. И все это начинается с самого рождения, все верно. Да. Я еще могу рассказать вам такую небольшую коротенькую историю с моей практики. Я как раз ребятам вот на марафоне сейчас рассказывала. Ко мне пришла девочка, она говорит, у меня все хорошо, я люблю очень сухие дни, но я не могу, я после сухих дней постоянно выхожу, и я съедаю по 5-6 по лимонов с солью. И для меня это просто необходимо, у меня уже зубы болят, у меня потом начинается просто выстегивать поджелудочную железу, то есть я чувствую, что мне это не надо, Скоро но я не могу натрия, психологически не остановиться. Угу. И мы, когда начали с ней разбирать, то есть мы, я прекрасно понимаю, что любой вкус – это любая эмоция. Эмоция та, которую мы не можем получить в этой... Вот сейчас мы ее получаем с этого вкуса. И когда мы с ней начали разбирать, то есть на предыдущих эфирах мы с Кристиной проговаривали, что у нас есть этапность, да, то есть как у детей, покушал, все съел, молодец, раз зафиксировали словом молодец, зафиксировали какой-либо конфеткой, десертом, там еще что-то. Мы это все зафиксировали еще на один этап, и потом у ребенка начался следующий этап, познание жизни.